Когда он маленьким не сдох и стал совсем большой Ты спустила тон и сдох, так жалко всей душой Когда на праздник 8 лет ты подарила стол, Забыла пантик завязать на это половство. Когда он маленьким не сдох и стал совсем большой так жалко всей душой Когда на праздник Десять лет гремели Потолки Забыла в бантик завязать Ты эти от шнурки Он завязал Свою мечту На бантик и Пошел туда Куда идут романтики Но как бывает часто Указатели Воротят, как хотят, работают осели. Да,